Я снова рад приветствовать вас, дорогие друзья, на нашем канале. Этот видеоролик будет носить исключительно развлекательный характер. А почему? Потому что мы сейчас с вами будем плавить и сжечь различные типы материала, такие как пластмассы, различные типы резины, картона, дерева и асбестовой ткани. Все это сжечь и плавить мы будем с использованием смеси водорода с кислородом, а точнее говоря, мы будем использовать гремучий газ. Гремучий газ будет вырабатываться газогенерирующим оборудованием нашего производства. Мы будем использовать газогенератор S900 ACS-2. Горелочку я буду использовать вот эту. Эта горелка называется HGT-1. Итак, друзья, поехали! Поехали! Итак, друзья, давайте теперь рассмотрим, что же мы с вами будем жечь и плавить. Это у нас силиконовая резина. Это резина ТМ-Коща. Резина вакуумная. Резина масло-бензостойкая. Дальше у нас идут пластмассы, такие как полиэтилен. Полипропилен. Дальше у нас идет фанера. А это у нас старая советская бумага, а вернее картон, очень-очень плотный, напоминающий дерево, но на самом деле это целлюлоза, прессованная бумага. Дальше у нас, у нас идет керамическая бумага, это у нас пенополистирол и в завершении асбестовые ткани, такие как АТ-3 и АТ-16. А Предлагаю начать э, с огнеупорных материалов, вот это у нас асбестовая ткань АТ3, давайте посмотрим как она ведет себя под воздействием высоких, высоких температур. Это асбестовая ткань китайского производства. Как она поведет себя, я не знаю. Но вы можете увидеть, что воздействие высокой температуры горящего водорода, а это более 2800 градусов, асбестовая ткань накалилась до красна, но с ней практически ничего не происходит. Давайте теперь параллельно посмотрим, как будет вести себя асбестовая ткань российского производства АТ-6. Или АТ-16. Это, в принципе, один и тот же тип ткани. В составе этой ткани Присутствует не только асбест, но и а, хлопчато-бумажные нити. Обратите внимание, ткань практически расплавилась. Очень интересно. Если честно, этого я увидеть не ожидал. Итак, это ткань российского производства АТ-6, а вот эта ткань китайского производства АТ-3. Вы все видели сами. Друзья, теперь я предлагаю а, расправиться с фанерой и советским Картоном, с очень плотным картоном давайте начнем наверное с картона ну как и следовало ожидать от него практически ничего не остается а его сдуло так, а теперь фанера. Ну, фанера это обычное дерево, которое слои а дерева проклеены а, какими-то смолами, каким-то клеем. Итак. С фанерой и с картоном мы расплавились достаточно быстро. Теперь предлагаю рассмотреть такой вариант, как пенопропилен. Вы видите, да, его даже и плавить не надо. Он сам литировался, он сам ушел. Так, понятно. Давайте, значит, продолжим с. Это у нас э, керамическая бумага. Керамическая бумага тоже является достаточно огнеупорным материалом, но о, она, в принципе, и в подметке не годится асбесту. Давайте воздействуем на керамическую бумагу водородом. Ну, в общем, вот что у нас осталось от керамической бумаги. Она достаточно легко и охотно плавится распадается на фрагменты и, в общем-то, можно сказать, что от керамической бумаги ничего не осталось. Так, дальше, дальше предлагаю рассмотреть плавку таких веществ, таких материалов, вернее, как пластмасс, полиэтилен. Ну вот и все. От полиэтилена ничего абсолютно не осталось. Дальше предлагаю рассмотреть такой материал, как полипропилен. По сути, полипропилен ведет себя практически так же, как полиэтилен. Потому что природа, основа этих материалов, Основа этих материалов одна и та же. Поэтому, как вы можете увидеть, полипропилен ведет себя практически так же, как и полиэтилен. Он расплылся по нашему кирпичу. И также весь испарился. От него ничего не осталось. Так, ну и напоследок предлагаю рассмотреть сжигания различных типов резины давайте начнем с вакуумной резины насколько я понимаю в резине любая любой тип резины состоит из углерода и связующих компонентов таких как а, синтетические смолы либо, а, как это называется, ну, современные типы резины на, практически все делаются на синтетических смолах. Хотя не так давно в производстве резины использовался каучук. Так как каучук более дорогой, чем синтетика, соответственно, сейчас вся промышленность перешла на. Синтетические материалы. Ну, как вы можете увидеть, от а, вакуумной резины у нас также ничего не осталось. Предлагаю сжечь резину ТМ-Коща. Это тип резины, а, кислота щелочестойкий. Ну, как и следовало ожидать, естественно, любые материалы такого рода, как резина, дерево, бумага, пластики, сгорают практически без остатка. Но на это интересно посмотреть. Как вы можете увидеть, остатки этой резины достаточно стабильны. А это говорит о том, что в этом типе резины очень много углерода и минимум связующих компонентов, таких как Синтетические смолы, либо каучук. Вот вы можете увидеть таблетку, которая состоит из углерода. Это углерод. Конечно же, если мы приложим усилия и время, потратим больше времени, мы и эту часть этой резины также сможем разложить на Вернее, не разложить, а сделать из углерода, оксид углерода, то есть углекислый газ. Ну, предлагаю не тратить время на это, а заняться сжиганием другого типа резины. На очереди у нас резина масло-бензостойкая. В этом типе резины также должно быть очень много углерода. Да, можно увидеть, что связующие компоненты этого типа резины уже давно испарились. И у нас остается только твердая часть, которая, я уверен, состоит на 100% из углерода. Могу ошибаться. Итак, вы можете увидеть, что у нас осталось от масло бензостойкой резины и и на очереди у нас остается только силиконовая резина давайте посмотрим как ведет себя под воздействием высоких температур а, силикон а, фактически это кремний а, теоретически у нас а, при сжигании силикона должен образоваться должен остаться а, оксид кремния белый порошок давайте посмотрим Так же, как и из предыдущих типов резины, мы сейчас полностью испаряем связующее вещество, которое делает силикон, силиконовую резину эластичной. И теперь у нас остается только твердые частицы. Вот вы можете увидеть, что у нас остается от силикона. Осталась только твердая фракция. То есть это оксид силикона. Да, вот это оксид силикона. Оксид кремния, прошу прощения. Ну а напоследок предлагаю разобраться вот с этим новеньким вентилятором и посмотреть что же от него останется. Друзья, а на этом я буду завершать свое видео. Благодарю вас за просмотр. Оставляйте свои комментарии, если вы хотели бы увидеть какие-то другие материалы или вещества под воздействием высоких температур горячего водорода в среде кислорода. Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии. Я с удовольствием покажу вам это, если это будет в моих, так сказать, силах. И с удовольствием покажу вам э, то, что вы хотели бы увидеть. А на этом я завершаю свое видео. До новых встреч. Всем пока.